Привет. На связи студия сведений и мастеринга и Comics мастер. Чтобы ознакомиться с нашей работой, послушайте пример. Как это было сделано? Вначале мы подобрали обработки для инструментов, которые выполняют роль опоры всего микса, бочки, баса и клепов. Каждая из обработок, сатурация, компрессия, эксайтеры, передает то самое аналоговое звучание, которое безошибочно отличает фирменные миксы от любительских. Дальше идут синтезаторы. Аналоговая эквализация дает им легко лечь в микс, а также превращает хеты в яркий пульсирующий элемент песни. Правильно подобранной обработкой мы придали чистоту и искристость главному вокалу и сделали более теплым и широким бэк вокал. И последний мазок — мастеринг. Микс становится еще чище, прозрачнее и громче. Теперь песня звучит мощно и плотно на любой громкости и на любой аудиосистеме. Хочешь звучать так же классно? Тогда пиши в нашу группу ВКонтакте или оставь сообщение на сайте. Ссылки в описании.